Привет! Сегодня я хочу рассказать связь водорода и электричества. Наверняка все знают, что в твердых телах движутся электроны, а в жидкости ионы. Вот именно об этих ионах и будет идти речь. Есть такой ион, как катион водорода. Катион водорода, ну это и есть, допустим, атомарный водород, да? То есть, один единственный атом водорода, который выделяется э, из углерода. То есть, если нагреть углерод, допустим, древесные угли, до 1000 градусов, она отнимает у воды кислород. То есть, кислород но при этом образуется гидрокарбонат, то есть водный углерод. Эта молекула состоит из H2CO3. То есть один углерод сгорает с тремя кислородами воды, при этом два водорода остается с ним, а четыре атома водорода освобождаются. Вот именно об этих атомах водорода сейчас пойдет речь. Вот. В природе есть такое. Все растения, все растения имеют острые края. Вот. Допустим хвойные деревья. Вот. Допустим, ежик, волосы человека, вот, травы. Если обратите внимание, все они имеют острые края. Вот. Даже рыба имеет вот такие сверху острые края. Вот. Даже таракан имеет вот такие усики. Вот. Все они имеют острые края. Даже есть вот такие листья. Э, вот такое. Денежное дерево, да, называется. Она тоже имеет вот здесь. Маленькие-маленькие острые острые части. Вот. То есть все растения, все животные, насекомые, рыбы, птицы, все имеют вот эти острые края. За счет того, что они имеют острые края, от них энергия вылетает. Энергия плюс вылетает. Отрицательная. Отрицательная энергия проникает. Вот эта отрицательная энергия и собирает водород. То есть, катион водорода от земли собирается. Вот. То есть, энергия молнии падает и распространяется через изолятор молнии. А Изолятор молнии это э, каменный уголь. Каменный нужен для использования молнии. Вот, об этом информацию вы можете найти в интернете, то есть в Ютубе. Вот. То есть э, каменный уголь, э, по сути, это э, то, что изолирует энергию молнии, чтобы энергия молнии досталась всем. Насекомым, животным, растениям, грибам. Кстати, водород и грибы – это очень интересно, потому что грибы имеют зонтик. Благодаря вот этому зонтику легкий водород, газ, попадает в вот эти мембраны гриба, и таким образом гидриды собирают вот этот водород. То есть гриб гидридов собирает водород. Гидрид – это то, что сохраняет водород. Для этого нужен холод. А холод – это дождь. Дождь создают молнии. Молнии – это электричество. Электричество – это замыкание. Замыкание древесных углей создает водород. Вот. вот этот водород собирается к растениям, животным, благодаря вот отрицательным электронам кислорода. То есть от воздуха попадают вот эти электроны, потому что плюс вылетает от всех острых краев. Вот. Это, по-моему, очень-очень интересно. Вот. Допустим, есть вот такие круглые растения. Вот. Э -э кто не знает, это круглый конденсатор, электростатический конденсатор. То есть, противоположность вот этим э острым краям круглые растения, то есть ягоды, фрукты, овощи, все они собирают вот этот кислород, вот этот, вот эту энергию, да, энергию молнии. Энергия молнии когда собирается от кислорода, вот эти электроны попадают, а вот от круглых от круглых растений, когда к ним поступает вот этот плюс, вот будет минус, вот. Вот этот минус собирает вот этот именно вот этот э, катион водорода. Таким образом, вот эти э, круглые фрукты, они собирают вот очень много водорода. Тоже из-за вот этого дождя, из-за холода и из-за давления, вот они собирают вот этот катион водорода в своих гидридах. Допустим, груша в гидридах собирает катион водорода чтобы человек, кушая вот, этот, вот эту грушу, мог использовать вот этот водород. Водород нужен человеку для борьбы с свободными радикалами. Допустим, у человека э, какая-нибудь клетка стареет, да? И это уничтожается перекисью водорода. Вот. Перекись водорода вот, уничтожает кислородом, да? Остается... Э, гидроксил-радикал. Это гидроксил-радикал. А, она уничтожает ДНК, но водород соединяется с гидроксил-радикалом и превращается в H2O, то есть воду. По-моему, это очень удивительно и очень-очень интересно. То есть, как я сказал, об этом вы можете найти. Много информации в Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, спрашивайте и распространяйте.